Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем двигаться по марафону невероятных трансформаций, изменений, включений, осознаний. Не так ли, как быстро все меняется, как от взгляда на привычное меняется порой внутреннее состояние? совершенно другую сторону начинает развиваться событийный ряд. Достаточно нам всего лишь выйти из привычного ритма, смотреть на все глазами негатива, высматривая изъяны, как тут же заживают очень глубокие раны. Мы ковыряем свою душу снова и снова, теребя былое, прошлое, все нам какое-то не такое. Мы засыпаем все глубже и глубже в свою иллюзию, грусть, печаль, обиженность и капсулируем собственную душу как будто бы в криокамере сидит маленькое солнце и ждет, когда же его миг придет. Никогда. Поверьте, никогда. Или прямо сейчас. Все зависит только от нас. Только от нас потому что дверь в сердце открывается изнутри и дабы увидеть красоту мира и ощутить реальность нужно довериться и впустить впустить все то великое, неизведанное, наружное в себя, и принять этот поток любя, не отвергая, не критикуя, не запрещая солнцу светить, траве расти, воде течь и не контролируя это. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на свое окружение как на свое отражение. Вглянитесь очень пристально в каждый предмет, который вокруг вас прямо сейчас. И которые вы накопили для чего-то. Возможно, есть предметы привычки. Возможно, есть настолько уже неосознанные предметы в вашем пространстве, задумавшись о которых, вы даже и привычки не найдете. Они занимают место. И это место обрастает статикой. На него не может прийти ничего нового. Пересмотрите сегодня свои ключевые предметы, по возможности, беря их в руки ощущая чувственным методом ценность этого уплотненного духа в своей реальности. Пройдитесь глазами по тем бытовым предметам, которые на стенах, которые в ваших шкафах, тумбочках, сели они вас радуют? А возможно, есть люди, люди в мире, которых они действительно наполнят искренней радостью, принесут им пользу, наслаждение, вдохновение. Давно ли вы делали большую ревизию в своей жизни? И давно ли вы ощущали искреннюю благодарность этим материальным благам, которые у вас есть, к этим обыденным, казалось бы, явлениям, которые так или иначе украшают жизнь, создают уют, с некоторыми вы не расстаетесь уже десятками лет. Почему? А главное, для чего? И речь не идет о ваших нарядах, о ваших одеждах, хотя и о них тоже. Но всмотритесь в нечто большее, чем то, что касается кожи. Постарайтесь осознанно попрощаться, структурировать, упорядочить, избавиться от того, что вас больше не вдохновляет, не расширяет, не стимулирует достигать целей, ощущать ценность, бережность в отношении. Да, некоторые предметы в нашей жизни хранят глубинную память. И она не о зацепках, а о наших ценностях. Они как будто бы подчеркивают и еще раз напоминают нам о том, что важно. Так вот, дорогие друзья, оглянитесь вокруг себя. Ваши дипломы. Стоят в красивых рамочках на почетном месте? Или же они спрятаны в тумбочках и пылятся в скромных файлах? А чего же вы хотите от своей жизни в таком случае? Что великий мир придется лезет в вашу тумбочку, вытянет оттуда алмазы и скажет «Ну, давай!» Нет, не придет и не скажет. Все зависит от нас самих. А некоторые предметы, нами выдвинуты на пьедестал переоцененных ценностей. И именно это на самом деле вас и окружает. Какие заботы? живут в вашей голове в суточном цикле из 24 часов, о чем вы думаете, чем вы заняты и чем заполнено ваше пространство жизни. Дорогие, тем вы и становитесь, тем вы и становитесь, это вы и создаете. Этого будет больше и больше, ибо человеческая система все умножает, только человек в этом мире божественное размножает. А еще человек своим потребительским невежеством природе угрожает. Любимые, давайте сегодня сделаем начало нашего осознанного потребления в мире материи. Позаботьтесь о буквальной передаче материальных предметов из рук в руки тем людям, которым они действительно будут важны и ценны. И вы еще глубже ощутите ценность своей жизни. И еще глубже.